Но перед началом видео не забудь подписаться на канал и жмакнуть на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе серии. Приятного просмотра! Уродина. Эпизод второй. Бабочка. Эй, пятно! Кевин? Понравилось вчера развлекаться? Да, понравилось. Видел, как тебя вчера провожал Харви? Ну и что? Неужели кто-то клюнул на тебя? Он просто проводил до дома. А ты что, следил за мной? Я просто очень наблюдательный. Да если ты не знала, то я живу в том же квартале. Так что твою пятнистую мордашку я часто вижу из своего окна. Неприлично подсматривать за другими. Ты меня еще поучи приличию. Кевин? Мне нужно идти. Дай, пожалуйста, пройти. Ты пойдешь, когда я тебе разрешу. Изруби на своем маленьком носу. Дев, ты... отвали от нее. Я вижу, ты себе группу поддержки нашла. Я ее подруга, не чирлидер. Нам пора. Идем нового. У нас для тебя сюрприз. О, а я уже заждалась. Да, опять Кевин пристал. Прям не сидится в их крысиной норе. Привет. Итак, для того, чтобы ты начала чувствовать себя уверенней, мы придумали гениальный план. Мы немного тебя прокачаем в смысле? То есть слегка поменяем твой имидж. У вас Бека одинаковый размер, так что она одолжит тебе пару вещей. Ну а я поколдую на твоей прической и макияжем. Может, не надо? Мне и так в принципе все нравится. Надо нового, надо. Поверь, это придаст тебе уверенности. А потом, как в песне, летящей походкой выйдешь из мая. Тебе понравится, вот увидишь. Ты должна сама себя полюбить, чтобы тебя полюбили остальные. А мы тебе в этом немножко поможем. Вряд ли что-то выйдет. Ну, давайте попробуем. Ну вот и готова. Бека, только глянь, какая она милашка. Выглядишь и вправду потрясно. Можно мне посмотреть? Как только продефилируешь. В смысле? Сейчас мы пройдемся по коридору и посмотрим на реакцию окружающих. Мне как-то страшно. Не бойся. Мы будем идти рядом. Если упадешь, поднимем. Ну что, идем? Не поняла, это что еще за фокусы? Они решили из гадкого утенка сделать лебедь. Вот только это не получится. Как чморили, так и будут чморить. Харпер чёртова заноза. Ого! Круто выглядишь новым. Спасибо. Ни хрена себе тюнинг. Ну раз даже и Харви оценил, значит план удался. Не то слово, только глянь как на тебя все пялятся. Видимо, я и вправду неплохо смотрюсь. Самооценка у тебя, конечно, полный провал. Она просто сама себя ещё не видела. Так что теперь смело смотри в зеркало. ничего себе обалдеть это правда я нравится очень несмотря на твою особенность, ты все равно миленькая ведь и лига тебе только добавляет изюминки соглашусь с предыдущими ораторами надеюсь теперь ты перестанешь ныть. девчонки неплохо потрудились так что постарайся сохранить этот имидж боже спасибо огромное вам у меня просто нет слов Все привыкни, что на тебя смотрят уже совсем иначе. Чувствую себя неловко, если честно. Все так пялятся на меня. И разве это плохо? Не знаю даже. По-моему, в их глазах ты уже не урод. А значит, это успех. Не понимаю, что ты до сих пор жмешься, если внимание это к себе привлекла еще до преображения. Просто сейчас их видение немного изменилось. Наверное. То есть, по-твоему, то, что сделали девчонки, было зря? Нет, вовсе нет. Тогда какого хера ты стоишь тут и пускаешь нюни, если по сути их пускать не из-за чего? Просто мне нужно, наверное, немножко времени, чтобы привыкнуть. Ладно, я понял, что ничего не понял. Хочу тебе кое-что показать завтра перед школой. Что именно? Увидишь. Главное, не проспи. Вставать придется рано. Ни хрена себе. Нова, ты ли это? Конечно я. Ты выглядишь просто изумительно. Спасибо. Мне самой очень нравится. Держу пари, что у этих придурков челюсть отпала. Да не то слово. Ты бы видел, какие взгляды на меня кидали. Могу себе представить. Я безумно счастлива, что познакомилась с Харпер и ее друзьями. Они такие крутые, помогают, подбодряют. Ну да, это круто, если ты стала чуточку счастливее. наверное. Харви хочет что-то утром мне показать. Я вся в предвкушении. Напомни-ка, кто такой Харви? Друг Харпер. Ну, который меня до дома провожал. Я же тебе рассказывала. А, помню. Что с тобой? Ты какой-то странный. Да так, ничего. Рад, что ты обзавелась новыми знакомствами. Парнем. Ты ревнуешь, что ли? Я? Да нет, ты чё хоть? Мы же друзья, чего мне ревновать? Вот и хорошо. А то я уж подумала, что ты влюблен в меня. Да куда уж мне до вас. Я уж думал, ты не придешь. Я немного заплутала. Ну, позвонила бы. А вдруг ты бы спал? Ты угораешь? Я позвал тебя, чтобы дома поспать. Ну, бывает же такое. Если ты думаешь, что я такой кретин, то зачем пришла? Ладно. Неважно. Смотри. Сейчас ты, как солнце, сидишь за горизонтом и ждешь своего часа. Но как только оно начнет вставать, посмотри, что будет происходить. Как красиво. Именно. Красиво. Когда его нет, мы видим лишь темноту и ничего более. Нечем любоваться. А когда оно поднимается все выше и выше, посмотри, как это прекрасно. Оно сияет. Оно завораживает собой. Если ты будешь все так же сидеть в своей скорлупе, никто не увидит твоей красоты. Ни внутренней, ни тем более внешней. Ты должна сиять так же, как солнце в зените, и никогда не уходить за горизонт. Никогда раньше не встречала рассвет. Это действительно невероятно красиво. Спасибо. Не за что. Замерзла? Немного. Спасибо. Эй, рада видеть тебя такой сияющий. Значит, изменения пошли на пользу? Да, немного. Немного? Да я сейчас ослепну от твоих лучей. Ты меня смущаешь. Мне кажется, она в таком расположении духа, потому что что-то интересное произошло. Вот-вот. Я тоже об этом подумала. Давай, колись. Ну, это... Харви мне сегодня показал рассвет. Что? Харви? Ты сейчас серьезно? Ну, да. Ну, ничего себе. Харби обычно с девушками на свидание не ходит. Честно сказать, мы даже подумывали, что он гей. Но это же не было свиданием. Дорогая, когда парень и девушка идут куда-то вдвоем, это называется свиданием. Особенно, если они идут посмотреть на рассвет. Че я с ней? Радуются жизни. Да это я вижу. Но в честь чего? Господи, как же она меня бесит в последнее время. Если она считает, что может ходить и светить во все 32 передо мной, то глубоко заблуждается. Видимо, гусеница посчитала, что она стала бабочкой. Надо бы ее проучить и указать ей свое место. И как мы это сделаем? К ней же не подойти теперь. То Харпер со своей тупой подружкой Беккой, то Харви с Эдом косо смотрят, когда видят нас. Даже Кевин уже не подходит. Есть у меня одна идейка. Посторонние лица нам точно в этот раз не помешают. Рассказывай. Сначала встретимся с Кевином. Эй, Кимберли, что вы здесь делаете? Да вот тебя ждем. Хотели обсудить с тобой одну очень важную вещь. Ты ведь не против, правда? Что? Какую? Например, то, что ты совсем обнаглела. Пятно. Отпусти... Мне нечем дышать. Сначала мы с тобой призвимся, а потом отпустим. Что такое? Уже не так весело. Кажется, твои новые друзья не смогут тебе помочь. Как жаль. Что вам нужно? Что я опять вам сделала? Ты возомнила себя лучше нас? Нет, вовсе нет. Врать нехорошо, Нова. Я не вру. Я правда так не считаю. Выглядит это совсем иначе. Прошу, не надо. Заткнись. Где же твои спасатели, когда они так нужны? Мэг, доставай телефон. Сейчас мы снимем мольбы нашего щеночка. Ну же, умоляй. Простите, простите меня. Умоляй лучше. Умоляю, пожалуйста, простите меня. Чтобы мы тебя простили, тебе придется сделать одну вещь. Я не хочу. Пожалуйста, не заставляйте меня. Хватит ныть, иначе я тебя снова ударю. Если ты этого не сделаешь, мы будем приходить каждый вечер. И каждый вечер ты будешь засыпать с ужасом. Ну же, все в твоих руках. Пятно. Что? За, За что, что вы вот так, так со мной? За то, что родилась такой...